Итак, друзья, всем привет! Приехали вот в такое вот место мы порыбачить Находимся мы в Огурцово Недалеко тут плотина Абгесовская. Сегодня будем пробовать ловить леща, изя и другую мирную рыбу Так что посмотрим Если вы смотрите это видео Я думаю, значит все-таки что-то мы поймали Начинаем разбирать вещи Как видите, тут Мы не одни находимся Народу немало Подходили уже к соседям, спрашивали Пока что говорят, один лечь клюет. Он уже. Только располагаемся, соседи тащут чего-то. В качестве прикормки сегодня буду использовать перловку с пшенкой, замешанную один к одному. Добавлен чеснок, добавлен укроп и немного растительного масла, нерафинированного вонючего такая вот каша получилась. Отлично подходит для ловли изя, леща, ну и другой мирной рыбы. Каша должна быть вот такой вот консистенции. Я не помню, варил я ее минут, наверное, 40. Отлично набивается в кормушку, ну и лепится, как вы видите. Рыбачить буду по классике. На один крючок одену червячка, на второй пока что опарика. Ну а дальше будем экспериментировать. Есть еще кукуруза, есть сало. То есть будем смотреть, на что будет клевать. Червей опарышей насадил, доночку закинул. Ждем первые поклевки. Убрал я вот эту вот китайскую дребедень. Смотрите, что поставил. Попробуем на такой колокольчик половить. Все, друзья, вот мы втроем. Три доночки поставили. Вот так вот расположились. Ждем первую рыбу. Смотрите, что на берегу валяется. Как вы думаете, это кость? или камень какой-то это вот не камень это, это кость. вот кость чья-то такая вот огромная пористая и вот как вы видите вот трещины идут если вы думаете что что это камень сейчас переверну. смотрите скругленное как все и вот видите вот они поры так что это кость от какого-то монстра огромного а вот друзья и первая поклевка Сейчас посмотрим Оп. сопротивляется сопротивляется да это фанера еще под лестничек Погодка, конечно, сегодня нас не радует, на улице градусов, наверное, 7-8, но уже первый экземплярчик поймался, так что уже приехали не зря. Клещ взял на опарыша, все пересадил, рыбачим дальше. Ловись, рыбка, большая и маленькая. прошел где-то уже час видим вот как было несколько поклевок одного подлещика поймал больше пока что ничего Шина. Я в надежду рыбачим дальше вот вот вот вот поклевочка okay. ага есть тяжело идет а что там? Вот там. Вот там. Так, так, так, так, так, так, так. Друзья, по-моему, что то там зацепилось. Зацепилось. Конечно, идиот. Куда он денется? Время 4 часа вечера. Только-только начался клев. Вот он, вот он, вот он. Ух ты! Ушел, блин, а! Хороший был. Ладно, все на месте. Перекидываем обратно. Дождик пошел. Так, сегодня клюет только лещ. Ну и то слабенько. Что-то идет, что-то идет он Я на Другановскую, Друган на мою. Вообще красота. Тут что-то хорошее. А, мы схлестнулись походу. Опа. Вот это вот уже, друзья, лещ. Самый настоящий. Вот это вот уже красотулечка опять же на опарыша вот наконец-то нормальный лещ донный попался видите сразу же с него кровь идет потому что донный перепад давление и у него кровь как вы видите вон там садок немного там леща уже и вот чуть-чуть вот у друга идут поклевочки нормально расклюнет а потом мелкие-мелкие дружью но это лещ как бы больше ничего сегодня здесь наловили Ждем следующую рыбу. Дождик пошел, друзья, вот смотрите. Погода испортилась, но у нас еще до ночи осталось где-то часа полтора. Ну, не до ночи, до сумерок. Стоим еще рыбачим потихоньку. Мелкие-мелкие поклевочки. Пробую до опарыша. Кстати, сегодня обратили внимание, что ни на червей, ни на кукурузу, там, ни на другие наживки, ничего не клюет, только на опарош. Вот, друган что-то зацепил. <музыка> Вот он, вот он. Огромный подписчик. У Драгана опять клюнула. Ну, ну, а вот сейчас что-то идет, да? Пацак надо, нет? идет идет я такого упустил сейчас с подсаком такой робочий uh -huh. да uh -huh. все вот он дома вот еще один вещь легко идет или молочевку какую-то зацепил пытается завести куда нет кормушка пустая червя на месте сейчас проверим поклевочка была неплохая вдруг мы ну легче картушка неудобно будем точить. так вроде что-то сидит Сидит, что-то сидит Оп. Подлещик. Поймался на опарыша В принципе, довольно таким такой Нормальный подлещик. Ну что, друзья, вот Подошла к итогу наша рыбалка сегодняшняя, то есть получается, вдруг у меня поймал 4 плеча, я поймал штук 6, наверное. На днях у нас уже обещают снег, поэтому, наверное, увидимся на летней рыбалке в следующем году. А сейчас вас ждет зимняя рыбалка и зимняя самоделка. Всем пока, до новых встреч, всем спасибо.